Когда нам отключили свет, газ, воду, это, и вот началось такое, что уже находиться в городе было очень тяжело. Продуктов, у кого что было, магазины не работают уже давно. Воду поначалу подвозили техническую, ну питьевую, потом и воду не привозили. Хорошо выпал снег, шел дождь, мы собирали воду. А вы здесь в центре жили, что там на украине? Окра... Окра... Окра... Окра... Ну, это не центр, прямо Мариуполя, но и не окраина. Это 17 микрорайон, как бы это центральный район города. Mm -hmm. А вы там с кем? Сыном, с сыном, с человеком, с кем Мы, У э, ж... <плодит> меня в Мариуполе дочь, взять двое... двое детей у них. Сын с невесткой, я с мужем и его мама мужа. Дочка с детьми уехала раньше, мы их, как только 24 числа мы их уже отправили, не уехали в сторону Днепра, а сейчас они вот вчера в Польшу уехали, они сейчас там. А зараз вот эвакуировались вы на власне мы вчера, Да, мы в Пятером, я с мужем, его мама и сын с невесткой. Угу. У нас две машины были, одна стояла под, под подъездом, ее и ее нет. Мы пешком бежали в гараж, но мы не знали даже, гараж целый или нет. Мы с вещами так что схватили, я как стояла возле костра, кушать не готовила, а потом мы поехали. А вот 12 дней, вы один одному, возможно, как-то допомогали. Да, в у нас, нас подъезде инвалид, колясочник, он спуститься не мог, потому что света нет, лифт не работает, и куда его спускать. Рядом с ним еще там две бабульки. Одна тоже еле ходит, другая вообще лежачая. На девятом этаже и на восьмом. У нас много было таких. Мы готовили общую еду, большой котел сделали. Носили горячую еду, чайки пили, кормили их. Ну это вот до вчера, я не знаю, что там сегодня. Но Мы уезжали, у нас наш подъезд, два было попадания и начала гореть. И вот когда, когда у меня балкон прилетела там все разворотило. И, и в соседи на, на шестом этаже, это в нашем подъезде, в соседнем подъезде на третий этаж, это все потом, воз, началось возгорание, и все начало гореть. Что было дальше, я не знаю. Мы схватили, я же говорю, ну, все вот это рвало. Мы пока добежали до гаража, но это где-то километра полтора. Мы всю дорогу падали, потому что Сторона сторонам мины разорвались. У нас реально бомбили. Это вчера было? Да. Угу. А до этого вы где-то Мы это? на первом этаже живем. Ага. Мы между стенами Коли... в коридоре, да, когда вот когда у, нас, у нас уже был самолет, и мы все падаем в коридоре. Пятеро, так друг на друга. А с верхних этажей люди спускались у нас, там и в тамбуре сидели, и в подвале, в подвале жуть. Ну подвал, есть подвал, хотя он у нас чистый был, вымета все, ну там пыль, с детьми там, ну без света, без ничего, понятно. Маски, кто-то пытался маски одевать, чтобы подпылить. Ну, жесть, конечно. Все эти 14 дней, вы постоянно ну, были в подвалах? постоянно бомбили? Чи были периоды, когда... Бомбили? Нет, ну, не, это же не, не, не постоянно. Ну, период, периодами. Вот, самолет в основном летал 4 утра. Это у нас было как будильник. И он сбрасывал эти авиабомбы, они огромные, там такие воронки. И вот это от взорвной волны сыпались стекла. В домах стекол... Практически нет. Ну вот кое-где, где хорошие пластиковые эти стеклопакеты, они еще держали. У нас до последнего были целые. Ну, ты тогда когда танку уже попала. Ну, там уже понятно. Ну, сейчас там очень много таких вот домиков взагали напівразрушенных, что все низко. Практически все. Вот. Рядом, вот мой дом и вот так рядом дом. Попала ну, с крыши 9 и этаж. Эти, эти две квартиры выгорели полностью. На восьмом никого дома не было, на девятом многодетная семья. Она все утро кричала, помогите с детьми, а туда подняться нельзя было. Лестничные пролеты сложились до пятого этажа. Мужчины с других подъездов на крышу залезли, троса с машины. Она привязывала детей, их доставали, но не всех достали. Вы когда выезжали, много залишилось там людей, ваших да, очень много. И людям не на чем выехать. Вот мои друзья, у них тоже стояла во дворе машина, и она все, выехать не на чем. И там у нас во дворе было очень много машин, полностью весь двор машин. ну люди сидели, друг придется уезжать, а уезжать уже было не на чем. Вот просто нам повезло, что одна у нас была в гараже, и гараж остался целый, а другая у нас машина, все, ее Зараз что планируете? Куда будете ехать? Чи залишитесь в Запорожье? Хотим поехать нет, не знаю. У нас нет, нет, нет родственников, нигде. Ну, решили поехать туда. У вас сын, сколько в, ему лет? 23. Роки? 23. Угу. А как он вообще на эту ситуацию? Полицейский. Он до последнего вывозил людей из Сартаны. Он почти последний туда выехал. Сартана это пригород в Да. да. С И Восточного с вывозил людей. Что с ним сейчас? Он, с нами. Он на служебной машине, она тоже стояла под домом, ее тоже нет. Вы с первого дня вообще хотели выехать? Чи... Э, мы в первый день просто отправили детей, маленьких внуков. Угу. То мы, мы первый так? 24 числа, да. Мы, мы не думали, что так будет. Ну, честно, что так будет, что такой, такой ужас, просто даже себе в страшном сне представить нельзя было. Мы все-таки надеялись, что не будут людей мирных трогать. И нас там потихоньку приближались, приближались к нам и добрались нас. Очень тяжело. Спасибо. Я хочу, чтобы все знали, там, там ад, там просто ад. Они... они... В детскую больницу авиабомбу сбросили. У меня сосед там детский трубут. Он был как раз на смене. Он пришел и говорит, это, это просто жесть.